Маржинальная торговля – это созданная для трейдинга система кредитования, позволяющая торговать объемами, значительно превышающими инвестированный капитал за счет использования средств финансовых институтов, таких как банки и брокеры. При этом соблюдается интересы обеих сторон. То есть трейдеры получают возможность зарабатывать на колебаниях цен на бирже, а банки получают комиссии, ну то есть новых клиентов, соответственно, комиссии с нового типа участников. Ну, то есть мелких и средних трейдеров. Напоминаю, то есть мелкие и средние трейдеры это, грубо говоря, ну мелкие это. К ну, примерно депозитом от 10 до 100 тысяч долларов. В средний это от 100 тысяч до миллиона двух там и так далее. Ну, примерно нескольких, скажем так, миллионов. Меньше 10 тысяч, вы если спросите, что это за трейдеры. Ну, это как бы даже не трейдеры, ну, скажем так, как бы это трейдеры, может быть, какие-то игроки. Но не ну, по бизнесу, потому что учитывая ну, прибыльность, вы поймете в дальнейшем, да, то есть слишком маленькая прибыль у них, поэтому считать их как бы конкретно участниками рынка, там типа зарабатывающими, ну сложно это сказать, да, то есть если человек зарабатывает там, 3 копейки в месяц, то это как бы нельзя сказать, что это трейдер. Хотя он, по большому счету как бы в принципе получается торгует, так же как водитель. водитель который водит там, трехколесный велосипед, это не из водителя настоящий. Да? То есть настоящий водитель должен вести автомобиль. А автомобиль он уже стоит какие-то деньги. У него есть автомобиль, есть двигатель, там, то, да, все, ну, третье, десятое и так далее. То же самое касается трейдинга. Ну ладно. Значит, далее. Этой системой, ну то есть маржинальной торговли, пользуются и крупные трейдеры, кстати, тоже. Такие, например, Сорос. Ну и другие. Например, в 92 году при падении фунта Сорос воспользовался кредитным плечом что обеспечило ему крупную прибыль. Ему не хватало ну, личных средств, поэтому он воспользовался маржинальным кредитованием для того, чтобы войти большим объемом и сдвинуть цену. Ну, и еще за счет э, СМИ, ну и так далее. То есть все вместе они сдвинули цену. Э, можете посмотреть в интернете, очень интересно, как они двигали это все. Значит, введена маржинальная система кредитования была для того, чтобы увеличить объем торгов и, следовательно, объем выплат банкам и брокерам по комиссиям. Но это не противоречит никоим образом интересам трейдеров, а даже наоборот, то есть двигает их в том же направлении, что и банки. Чем больше трейдер зарабатывает, тем больше зарабатывают и банки, то есть все довольны. Значит, система на маржинальной торговле. С появлением данной системы, Выход на международный рынок стал намного проще, появилась новая группа участников и, соответственно, появилась целая индустрия, в которой могут развивать свои навыки и капитал разные слои населения, невзирая на малый объем средств. В связи с ростом спроса на этот вид бизнеса были спроектированы электронные программы, то есть существенно облегчающие анализ и саму торговлю на бирже позволяющая открывать сделки в один клип. Программы, рассчитывающие, рассчитывающие и ведущие бухгал, бухгалтерию бизнеса. Система маржинальной торговли основана на трех элементах. Да, она очень проста на самом деле. То есть есть маржа, ну, залог по смыслу, да, то есть, например, N, какой-то залог. Есть кредитное плечо, это соотношение маржи и доступных средств. То есть это... Э, кредитное плечо это, скажем так, увеличитель, мультипликатор. Да, есть, например, э там, ув увеличение кратное там, э депозита и есть доступные средства. То есть сам по себе конечный увеличенный капитал. Ну, то есть банковский заем, то, чем можно уже торговать, то есть пользоваться. Грубо говоря, есть сумма N, есть... Э увеличение, определенное кратное, и есть конечная сумма, которую трейдер может торговать. Вот вы можете на графиках посмотреть э, связь клиента с рынком через систему маржинального кредитования. да, То есть есть клиент через брокер, то есть он когда дает приказ, брокер увеличивает его объем торговли, ну, то есть увеличивает объем средств для торговли, и, соответственно, через него дается приказ на открытие сделки в финансового, ну, на международных финансового рынка. Кредитные плечи, ну, или рычаги, они еще могут называться, да, то есть могут быть разными, от 1 к 5, то есть увеличение может быть пятикратное, ну, может быть до 1 к 1000, там, или даже больше сейчас есть такое даже. Но оптимальным для разных стратегий является увеличение 1 к 100, то есть рычаг 1 к 100, э, то есть дающий возможность управления средствами в 100 раз больше залога. И смысл очень прост, да, то есть, вот вы можете посмотреть, то есть, э, ну, вот на данном графике, да, вот вариации какие есть. один к 100 это оптимально, оптимально с точки зрения и прибыльности, ну и рисков. То есть, и, и с правой стороны, если вы видите залог, э, кредитное плечо, доступные средства. Ну, например, есть 1000 долларов умножить на 100, вы управляете 100 тысячами, то есть, за счет залога в 1000, у вас 100 тысяч в управлении. При этом 1000 долларов это залог, 100 это плечо, 100 тысяч, доступные для торговли средства. Например, возьмем пример из обычной жизни, ну то есть традиционный какой-то для обычного человека, не знающего ничего про рынки. Значит, есть прогноз на основании определенных данных, какой-то закон на застройку, программа финансирования, там, что-то еще, то есть увеличение города, ну, разного рода ну, и так далее, что конкретные участки земли будут расти в цене. Да, Потому что там, допустим, будет какая-то там новая дорога или там ну, э, Олимпийские игры будут. Ну, то есть неважно, есть какая то вот ну, точно какие-то данные, что там э, определенные э, части земли будут расти в цене за счет того, что их отдадут под застройку. Каким образом можно на этом заработать? Купить сейчас по низкой цене, продать потом по дорогой. Вот и все. Значит... Но участок, например, стоит 150 тысяч долларов, а у нас всего полторы тысячи. В таком случае, воспользовавшись плечом 1 к 100, мы можем купить участок за 150 тысяч в расчете, э, потом продать в два раза дороже, например, там за 300 тысяч. Так, ну И так и поступаем. На основании маржи, например, в полторы тысячи, берем 150 тысяч, покупаем участок. Через месяц, как только закон вступил в силу, цены поднялись вдвое. И мы продаем за 270, например, тысяч. 150 тысяч возвращаем банку, забираем свои полторы тысячи маржи. Ну и плюс 120 тысяч прибыли чистой. Маржа играет роль залога. Да? То есть, если закон отменили и цены остались прежними, продаем участок за сколько купили или немного дешевле, но не дешевле, чем наш залог. Таким образом, в случае убытка, Банк покроет его за счет залога, вот для чего он нужен, то есть банк, по сути, ничем не рискует. Ну, то есть на графике, вероятно, видно все детально, да, вы понимаете. Это был пример с малоликвидным активом. Участок может не продаться или нечто иное случится. На международных финансовых рынках все продается и покупается за долю секунды, так как объемы, количество участников и капиталы совсем другие. Все деньги в мире участвуют в торговле прямым или косвенным образом. За счет них и формируется данный рынок. То есть, грубо говоря, валютный рынок – это совокупность всех мировых валютных сделок, денежных сделок. Ну, например, рассмотрим ситуацию с валютами и обменником. Один доллар, например, стоит э, там 64 рубля. После анализа прогноз такой – за неделю вырастет до 68 рублей за доллар следовательно можно заработать, если купить доллар, решили купить одну тысячу долларов, при этом необходимо 64 тысячи рублей, используя кредитное плечо 1 к 100 можно купить одну тысячу долларов за 640 рублей, то есть два дополнительных нуля добавит банк, при этом 640 рублей находится в этом же банке на счете, ну купили, через неделю цена 68 рублей, да, то есть выросла за доллар, продаем, то есть по сути, что значит продаем? Меняем 1 тысячу долларов на 68 тысяч рублей. Банк автоматически забирает свои 64 тысячи по кредиту, и нам остается 4 рублей, то есть прибыль. В таком случае, имея 640 рублей и используя плечо, мы можем заработать в 6 раз больше. То есть маржа в 640 рублей являлась залогом и банк бы остановил сделку, то есть обменял бы обратно в случае снижения цены до, до 63,36 копеек рублей к доллару. Что составило бы сумму 64 тысячи минус 640 рублей, равная сумме 63, и 360, 63 тысячи 360 рублей. В таком случае банк вне риска, риск только для залога. Данный пример, конечно же, очень грубый с точки зрения риск-менеджмента. Ну, Риск-менеджмент – это управление рисками, о котором мы, конечно же, в дальнейшем тоже поговорим. Это будет отдельная, отдельная лекция на эту тему. Э это была очень рискованная, на самом деле, сделка. Прежде чем открывать сделки, следует иметь определенный финансовый план, который четко указывает, сколько процентов должен составлять риск. И он не должен составлять ни в коем случае 100%. Он может составлять там 3%, 4%, ну, максимум 5%. На самом деле, по определенной стратегии для управления, прибыльного управления этим бизнесом. На данный, ну, данный пример явно демонстрирует принцип торговли не только на биржах, но и на других рынках. Заработок банка, в данном случае, это комиссия. Не стоит забывать, что при любой цене валюты существует две цены в итоге. Да, то есть, есть курс, который состоит из двух цен. Цена покупки и цена продажи. Они были 64, например, 20 и 64, 50. Вот эта разница в 30 копеек есть плата за использование плеча. При использовании плеча плата составила 30 умножить ведь на 100, да то есть ну, за счет плеча. И, и в итоге это 3000 копеек, ну или 30 рублей. Вот что платим за данную сделку. Далее, далее поговорим про объемы. В вышеизложенных примерах мы рассматривали нестандартные объемы торговли Ну там 1 доллар, там 1000 долларов и так далее Так как использовали обычный обменный пункт банка юзера Обменный пункт банка юзера, то есть мы покупали это на розничном рынке да? то есть Обменник по сути это розничный рынок, там дороже оно все стоит Как и в магазине, да? бутылка воды, как я давал пример Она немножко дороже, нежели на оптовой базе Международный валютный рынок это рынок оптовый Следовательно, цены для закупок намного ниже но и есть минимальные, соответственно, объемы товара. Стандартные контракты еще называются они. Это касается всех инструментов, будь то валюта, акции, нефть, э, ну или их производные инструменты. В связи с этим до появления кредитного плеча на международный рынок выходили только крупные трейдеры. Объемы или так называемые контракты определяются в лотах. То есть один стандартный контракт называется лотом, ну, или грубо говоря, коробкой, да, вот, бак с пива, например, или бак с воды, или там коробка шоколада и так далее. То есть объемы, э, они называются, в общем, лотами, и, например, вот для нефти один контракт равен одной тысяче баррелей, ну, то есть бочек нефти. Нельзя на бирже взять и купить одну бочку нефти, или тысячу и одну, или там 15 литров, да, бензина, или нефти. А можно один лот, то есть одну тысячу, две, пять, ну и так далее. Для рынка ценных бумаг один лот составляет обычно тысячу акций. В зависимости, конечно, от рынка, от компании, может быть 100 акций лот. Для валютного рынка, как правило, это 100 тысяч единиц базовой валюты. То есть один доллар мы не можем купить на валютном рынке, мы можем купить в обменнике. А на международном валютном, то есть на оптовой базе, мы можем купить 100 тысяч, 200 тысяч, миллион, ну и так далее. То есть лот, лотностью, да? Цена на международном рынке тоже отличается от привычных повседневных банковских цен. Например, из 64 рублями и 20 копейками на рынке цена была бы и да, То есть э, на две цифры после запятой больше. В таком случае цена покупки и продажи сильно отличаются. На международном рынке цены были бы следующие. 64,00 цена покупки и 64,00. 0,09 для продажи, то есть разница в изменении в четвертой цифре после запятой. Для розничных цен это была бы та же цена, по большому счету, мы бы ничего не заметили, потому что нет более мелких значений, чем одна копейка. На международных рынках минимальное изменение цены называется пунктом. Меняется цена... Меньше одного пункта, ну как, она не может меняться меньше одного пункта, а меняется на минимум в один пункт. Один пункт составляет 0,110 тысячную, то есть 0,0030 единица. Да, одну сотую часть копейки, грубо говоря. И именно из этих нескольких 10 тысячных составляется заработок банков. Потому что там объем другой, соответственно, вроде одна тысячная, но она ничего не влияет, копейки, но от рубля, вернее. Но при огромных объемах соответственно это деньги Это разница между ценой покупкой и ценой продажи Или так называемая комиссия банков Которая на самом деле по трейдерскому называется на самом деле спредом спред. Интерес банков и брокеров есть этот спред Значит, Далее поговорим про прямые и обратные котировки да, то есть из чего состоят вот эти ну, цены и валютные пары, скажем так. Чем популярнее валюта, тем она ликвиднее. Это логично, ну, то есть что популярнее, значит что и продается и покупается чаще, значит ликвиднее. Она чаще используется в обороте страны бизнеса, И соответственно комиссия банков по ней ниже. Самые популярные валюты, это валюты, которые используются всеми участниками рынка, такие как доллар США. Евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена. То есть эти пять валют, они самые ликвидные, чаще всего используются в, товарообороте, в мировом товарообороте. Как правило, обозначение валют составлено, как вы заметили, из трех букв. Первые две из которых обозначают название страны, а последнее название валюты. Но эти пять валют составляют, кстати, четыре основные валютные пары, или так называемые котировки. То есть евро, доллар фунт-доллар, доллар-франк и доллар-иена. Значит, они состоят из двух валют. С левой стороны валюта называется базовой, с правой стороны называется котируемая. Базовая валюта это своего рода товар, а котируемая валюта это деньги за единицу данного товара. То есть все котировки состоят из валюты определенной страны против доллара США, на самом деле, так как доллар все еще главная на сегодняшний день валюта, и все проходит в любом случае через него. То есть, скажем так, мировая валюта – это доллар, если взять мир как отдельную, ну типа, весь мир – это отдельная страна, то вот его валюта – это доллар, на самом деле, в каком-то смысле. Соответственно, пары, в которых доллар на втором месте, например, Евро, доллар, называются прямые котировки, потому что доллар это деньги, поняли за товар. А пары, в которых на первом месте доллар, например, доллар-иена, называются обратными котировками. Почему так сложилось? Почему доллар на, ну, на первом месте является как, как, как товар? Ну, это исходя, это как бы уже стандартно, вы не увидите нигде иену доллар, а доллар-иена. Потому что иена дешевле, и это как бы со времен так сложилось, так оно и используется. А, там марк, а евро, например, пришло на замену марки когда-то Ну, в общем, это уже отдельная история Котировки, которые на первый взгляд не включают в себя доллар, например, евро, иена и другие Называются кросс-курсами Что значит кросс? Кросс, по сути, это через, то есть проходя с перевода, с английского да? То есть мы не видим доллар, но в любом случае там переход через доллар если разобрать, это выглядит примерно как евро-доллар и доллар-иена. Да? То есть проходит евро-доллар и через доллара переходит в иену. Транзакция упрощена, но в цену комиссии, то есть спреда, включена на самом деле дополнительная комиссия, двойная, переходящая из евро в доллар, а потом из доллара в иену. Да? То есть спред по таким парам, ну, кросс-курсам, больше всегда. Далее, поговорим про процесс исполнения сделки. Самая большая доля сделок на международном валютном рынке совершается по паре евро-доллар. Это прямая котировка с очень малым спредом, порядка трех пунктов. Разберем процесс исполнения сделки, на примере евро-доллар, например, евро например и цена 1.1602-1.1605, да, то есть две цены. Цена 1.1602 – цена бит или цена продажи, цена 1.1605 – цена аст, то есть покупки. После анализа прогноз прост. После анализа, допустим, прогноз, у нас появляется определенная точность, то есть точка входа и направление, но это мы поговорим, конечно же, на практике. И, например, прогноз, мы решили, что будет рост. Трейдер, ну, или давайте трейдер, будем говорить про конкретно кого-то трейдера. Трейдер открывает позицию на покупку, еще называемую лонг на трейдер. сленге. Открытие сделки происходит в один клик в специализированной торговой программе, ну или терминале, или по телефону, в случае, если нет доступа к компьютеру. Когда-то раньше только так и открывали и закрывали сделки. Возможно, вы видели да, в фильмах, там где-то звонит, купи мне столько-то акций по такой-то цене там и так далее. То есть это раньше происходило, сейчас оно, такого, как правило, не происходит, но в принципе может быть, конечно. Ну и брокер распознает это так, евро-доллар, 1.1602, 1.1605, то есть он взял какие-то цены да, на обработку и понимает, то есть, open, то есть открыть, Одну, один лот ну, Открыть покупку, сделку в покупку То есть открыть покупку Один лот евро-доллара по цене 1.16.05 Ну и исполняет приказ Через некоторое время цена изменилась На рынке цены всегда, кстати, в движении Например, через два часа цена стала 1.16.60, 1.16.63 Они же обе меняются, это понятно, наверное То есть трейдер принимает решение О закрытии сделки и тем самым фиксирует Прибыль Поступает приказ на закрытие в один клик Брокер распознает так, евро-доллар 1.16.60, 1.16.63, closed, ну то есть закрыть, э, прод, закрыть продажу, sell, один лот, евро-доллар по цене 1.16.60, ну и исполняет данный приказ. Трейдер в торговом терминале изменение своего торгового баланса, да, то есть бить какие-то деньги дополнительные на счете, прибыль. Формула расчета прибыли очень проста цена продажи, ну, как и, как и во всем, что угодно, да, то есть цена продажи минус цена покупки, помноженное на количество лотов, ну, грубо говоря, на количество коробок, и, ну, помноженная на верничную лота, то есть на количество, э, скажем, внутри одной коробки, вот, э, ну, что там, товара, да, ну, например, 1.1660 минус 1.1605, помноженное на 1 и на 100 тысяч, ну и равно 550 долларов. То есть прибыль составила в данном примере 550 долларов. Для открытия данной сделки, э это один лот, минимальный необходимый депозит или маржинальное обеспечение должно было бы составить 1000 евро или эквивалент в долларов, то есть 1605 долларов. Учитывая то, что мы используем маржинальное обеспечение на финансовых рынков, рынках мы можем продать товар, не имея его в наличии. Мы продаем одолженный ведь товар. Да? То есть нам не обязательно, то обязательно сначала купить товар, чтобы его продать. Можно сначала его продать, потом купить. Оно не важно. Мы продаем ведь одолженный, затем выкупаем его обратно по другой цене. Отдаем обратно и оставляем себе прибыль. Только это все происходит внутри банковской системы. Так что нет необходимости каждый раз заполнять какие-то документы там и так далее. То есть это обычная практика для финансовых рынков. Рассмотрим пример сделки на продажу э, и с обратной котировки с минусовым, например, результатом. Да, то есть, чтобы понятно было, как оно все происходит. Мы возьмем сделку доллар-иена, да, то есть валютную пару. Э, цена, к примеру, 110.97 и 111.00. Открываем продажу 110.97, продали. Через пару часов цена изменилась, она составила 111.30, 111.33 покупаем за 1133 купили формула расчета то есть цена продажи минус цена покупки помножено на количество лотов и на величину лота да то есть 110 97 минус 1133 Умножить на 1 на 100 тысяч и это равно 36 тысяч иен но учитывая то что расчеты в долларах и на в принципе иены не нужны значит надо понять сколько это в долларах цена нынешняя кая 111.33 значит 36 тысяч иен делен на 113 целых 33 сотых доллара, и у нас получается э, убыток по данной сделке, да, ведь мы продали дешевле купили дороже, минус 323 доллара 36 центов, то есть расчеты ведутся автоматически в торговой платформе, нам не надо каждый раз, э, пони, ну типа, как э, рассчитывать там эти деньги и так далее, но надо понимать, как это все, каким образом это все происходит, чтобы бизнес был под контролем, да. То есть потом далее рекомендую вам домашнюю определенную работу, да, то есть фиксируйте э, вот с этого э, с этого примера, значит, э, утром, например, евро-доллар цена 1.35.12, 1.35.15, то есть две цены, цена покупки-продажи вечером, есть прогноз, например, ожидается вот такая цена. Значит, два вопроса, что делать, э, ну, то есть покупать либо продавать, и второй вопрос, каков результат рассчитаете? Опять же, повторяю, если даже это просто тренировочная работа, на самом деле там смысл важно понять, потому как платформа сама рассчитывает. То есть не надо там быть куда-то математиками, постоянно с этими цифрами там, напрягаться кому-то, ну, кому не нравятся именно цифры. Значит вторая сделка Это у нас утро по фунт-доллар Цена 1.27.71 1.27.74 На вечер прогноз такой То есть что делать и результат Вот если вы грубо говоря И третье, ну видно, доллар-иена Утро-вечер, значит то же самое Что делаем и результат Чтобы понятно было, да, это бизнес Вот у нас есть такая-то цена Мы знаем какая будет там через некоторое время Вот надо этим воспользоваться То есть вы не... Не напрягались сильно. Надо воспользоваться знанием. То есть мы знаем, что будет такая цена. Что надо сделать сейчас, чтобы мы были в прибыль. Вот и все, исходите из этого. То есть, э, далее. Значит, бизнес должен на самом деле приносить прибыль, но все же он требует определенных расходов. Это нормально. Вопрос в том, как увеличить прибыль и снизить расходы. Во-первых, надо понимать, как движется рынок, какие факторы на него влияют. Как их распознать и формулировать прогноз? Тогда будет понятно, как и когда открывать сделки. Так что следующая лекция у нас как раз будет о том, как вот понять, куда будет это движение, как понять, что будет вечером будет там такая цена, или там завтра, или послезавтра. То есть как этим воспользоваться. А Во-вторых, надо сформировать еще бизнес-план, включающий в себя алгоритм торговли. То есть это финансовый план, и, и всем этим надо уметь управлять. Это мы потом даже будем проходить, то есть, грубо говоря, следующая лекция, надо понять, э, какие виды анализов и как нам можно понять, что вечером будет такая вот цена или такая. Ведь на самом деле, вот когда кризисы происходят, да, какие-то, э, вы, ну вы, вернее, не все, скорее всего, но определенные люди же этим пользуются, да, когда какой-то кризис произошел, кто-то там разбогател. И люди как бы думают, ну вот ну, вот кризис, там для кого-то плохо, но кто-то на этом заработал, да. А, скорее всего, а что нужно было бы и тебе, чтобы ты тоже на нем заработал? Ну какая-то информация, то есть надо понять, да? то есть, есть какие-то симптомы, на основании этих симптомов надо как-то понять, как это все дальше произойдет. То есть человек, если сегодня вышел на улицу э, в шортах, на улице минус 25, а он еще, ну ладно, минус 25, слишком холодно скажем, там да, ладно, 5 градусов тепла, дождь, и он к этому еще не привык, он приехал из теплых краев, вышел на улицу, весь промок, заходит домой, замерз, не прогрелся, ничего, то можно спрогнозировать, завтра будет лекарство покупать, да, то есть есть какие-то симптомы, есть какая-то вот череда событий, это все можно проанализировать, соответственно, спрогнозировать дальнейшее движение цены. Значит, ну, это уже на следующей лекции.